Артем, если речь о площадках по торгам банкротству, то тут все просто. Сначала вам нужно найти лот в газете «Коммерсант» или на сайте в разделе «Объявления о несостоятельности». Когда найдете подходящий объект, прочитайте нужную информацию, найдите площадку, указанную в объявлении. На этой площадке впоследствии пройдут торги. На самой площадке будет указана информация, статус торгов, дата их проведения, информация об организаторе, о должнике, о самом лоте, отчет оценщика, фото, документы к торгам. Если у вас будут какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться к конкурсному управляющему по почте или номеру телефона, указанному на площадке. Друзья!